Доброе утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада – это «Основные тенденции в работе, в финансах, в личной жизни в ноябре месяце». Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое, времячко в описании под видео. А я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, заказали, сказали «Мариночка, пожалуйста, прошу, в ноябре хочу вот тенденции в работе, в финансах, в личной жизни». Спасибо этому человеку, что предложил эту тему. Прекрасная тема. Почему бы и нет? Если вам нужны сюрпризы в ноябре отдельно, вот прям хочу, дай мне, то, пожалуйста, напишите, мы можем сделать отдельное видео с сюрпризами. Поэтому давайте так. Выбирайте из четырех вариантов и погнали. Если что, ставьте на паузу, что-нибудь скушайте, возьмите чайку. А если кто уже с горячим чайком, с парчиком уже, тогда можно приступать. Поэтому давайте так. Я пока их уберу сконцентрируйтесь и все погнали так основные тенденции в работе финансов личной жизни так можете что-то одно если вам допустим нравится личная жизнь здесь а финансы там можете так в принципе я вообще не против главное главное главное так все давайте здравствуйте кто выбрал синий первый вариант основные тенденции в работе финансах в личной жизни. Так, основные тенденции в работе, финансах и в личной жизни. Давайте основные тенденции в работе у вас. Основные тенденции у вас в финансах. И основные в личной... Финансы, финансы. Вот здесь важно. важно финансы здесь. Ну, я надеюсь, не так уходить, как этот мужик будет. Так. Двоечка личной жизни Основные в работе Дорогие мои, вот в работе У кого, если какой-то бизнес чисто собственный Чисто на партнерских взаимовыгодных отношениях То есть с заказчиками и тому подобное То здесь немножечко и, и, и, и немного, и немало вот Здесь я бы сказала так Дорогие мои, средний, средний заработок, если кто здесь работает именно на тему «ты мне, я тебе» и мы по банковским счетам, мы, короче, сделаем все. Вот. Ну, как собственные предприниматели и поэтому подобно, если. А так в работе тенденции. Больше, я бы сказала, немного положительного характера. То есть здесь, возможно, работа у вас делается очень даже и вовремя, и хорошо. так. У кого-то здесь могут всякие интересные проекты, движения. Кстати, движуха, я думаю, под конец месяца. То есть, возможно, какое-то сначала затишье, а потом какая-то движ. Движ больше, я бы сказала, немножко в конце ноября, либо из-за э, из женщины. Возможно, у женщины будет некоторое движение в карьере, либо движение в плане каких-либо проектов и тому подобное. То есть здесь что-то новое в, в работе будет присутствовать. Если кто занимается какими-то проектами, один проект, второй проект, никакой труд не повсеместный, не, не производство. Так... Но если производство, возможно, какие-то задержки, какие-то несостыковки, какие-то взаимодействия, если у вас какие-то производственные процессы и больше связана работа именно в коллективе большом, где от вас как бы, вы делаете свою работу, но особо это не влияет на заработок и у вас ну, вот одна и та же зарплата, допустим. То здесь просто какие-то могут быть задержки, какие-то вещи, которые вы можете не понимать, какие-то затруднения. Но здесь все-таки такая хорошая, я бы сказала, тенденция в работе, но для некоторых будет затруднительно что-либо как-то перевернуть, сделать по-своему и сделать свою сторону. Да, поэтому вот. Дорогие мои, ну здесь движ, движ, именно движение будет от женщины, либо с помощью женского коллектива, либо с помощью каких-то семейных ценностей и тому подобное. Здесь вот какое-то некоторое движение больше зависит от вашего самочувствия, от того, как вы видите мир и какой, какая гармония у вас присутствует в душе. Как ни странно, здесь больше всего именно ваша восприятие работы зависит от вас самих, от того, что у вас на душе. Будет и это будет у вас в ноябре месяце. Очень сильно затрагивает то. То есть ваш эмоциональный фон будет отражаться на работе. Это, пожалуйста, помните, потому что здесь у нас без чашек не обошлось. И у нас еще в финансах чашечки. Поэтому, дорогие мои, то есть ваша, ваша Ваша работа очень напрямую может зависеть от вашей личной жизни, от ваших взаимодействий, семейных отношений и тому подобное. То есть и ваше какое-то восприятие даже вашей работы. Это, пожалуйста, помните, потому что здесь очень сильно большой акцент на этом стоит. Давайте дальше. Вроде все, если, если, если что... Если что, подписывайтесь на спонсорство, задавайте на стриме вопрос, какие-то дополнительные вещи, поэтому я за. А, давайте, все, а, работа. Ми минутка продажности прошла. А, работа, да? Финансы, финансы, все, восьмерка, сейчас у нас финансы. Финансы, что у нас поют, немножечко романсы, да? Но эти финансы будут на что-то очень сильно нужны и востребованы. Поэтому, дорогие мои, если у кого-то задержки на работе, то это очень сильно может отразиться на ваших финансах. совет по финансам из заначек придется кого-то реально вытаскивать либо кому-то надо будет брать сверхработу, либо кого-то надо будет приплетать к вашим каким-то финансам немножечко возможно тут такой момент, что некоторые люди не справятся со своими расходами и придется откуда-то дополнительные какие-то денежки брать поэтому дорогие мои да не сильно растрачиваемся на что-то недостижимое и что-то важное. Посмотрите, а в кошельке вы точно на это у вас хватит? Некоторый такой вопрос поставьте, пожалуйста. Если будут какие-то траты очень сильно, как бы нужные. На самом деле они такие нужные. Это как если у кого-то некоторый совет То есть, дорогие мои, финансы у нас немножечко сложны, Немножко протекают сквозь, ну не воду, но как-то уплывающе И нестабильно с финансами в ноябре месяце этого варианта Поэтому вот На что-то важное кому-то очень сильно просто потребуется И это будет очень сильно необходимо, без этого не обойтись Поэтому немножечко будут какие-то проблемы, какие-то сложности. Не расчет. Тут то тоже, кстати, может прослеживаться. Поэтому немножечко с ними повнимательнее, дорогие мои, с финансами на, на ноябре месяце. Давайте дальше. Так, личная жизнь. Личная жизнь и двойка жезлов. Личная жизнь. Личная... Личная жизнь. Личная жизнь. Ой, надеюсь, никто здесь никого особо... Вот здесь могут и люди и потерять кого-то, и как-то, да. Здесь реально могут какие-то присутствовать потери в жизни, очень неприятные скандальчики, неприятные факты, неприятные люди в личной жизни, также могут быть какие-то расстройства по поводу, возможно, определенного человека и отношения к вам. Здесь немножечко все так же сложно, здесь сложнее всего, я думаю, и больше с финансами и в личной жизни. Я поэтому и сказала насчет у вас работы, как я помню. Поэтому здесь сложности очень большие в личных отношениях могут быть. Не новые мужчины, старые какие-то мужчины тоже могут присутствовать Надоедливые любовники, которые вообще не к, не к месту в этой вселенной Возможно какие-то разочарования, либо потери человека в отношениях и в личной жизни Здесь очень сильно могут проигрываться потери, поэтому, дорогие мои, да Сложные у кого-то будут сложные отношения в личной жизни в ноябре месяце. Здесь максимум, что вы можете, это все в ваших силах, все в вашей власти и тому подобное. Ваша, лич, ваша личная жизнь – это чисто ваша ответственность, это чисто ваше восприятие. То, что вы вкладываете в человека, то, что вы вкладываете в отношения, то вам и тоже может прилететь. Поэтому, дорогие мои, я думаю, что мудро распрягаемся какими-то своими ресурсами в отношениях, вкладываемся по мере возможности. Вот некоторая ответственность здесь, кстати, очень будет лежать на, не... на ваших плечах. Какой бы вы пол, бы мне здесь не предоставился, и кто бы здесь не загадывал, какой бы пол. Поэтому, дорогие мои, в общем плане, я бы сказала немножечко какое-то некоторое нарушение. Как бы, в принципе, все гладко, ровно, но, возможно, какие-то просто потери, какие-то Душевные раздраи, какие-то несостыковочки, он меня не понимает, я не понимаю, я кого-то потеряла. Здесь вплоть до разрыва каких-то отношений, здесь может, кстати, прослеживаться потеря доверия, потеря любви. И здесь сложный просто период у кого-то будет происходить. Поэтому, дорогие мои, ну, здесь ответственность. Здесь ответственность в первую очередь на вас и сколько вы труда и любви вложили. Ваши отношения, стоит ли оно того, это ложится на ваши плечи. Поэтому просто помните об этом. Я не говорю, что надо за человека любить вдвое, ни в коем разе. Просто говорю, как у некоторая ваша ответственность на ваших плечах. Поэтому, дорогие мои, здесь больше у нас интересна такая тенденция у нас во всяком случае и тут и в финансах какие-то сложности, и в личной жизни, и может это все отражаться на вашу работу. Работу более-менее легче у вас будет происходить, нежели что-то остальное. Поэтому, дорогие мои, здесь какие-то советики, я думаю, что вы для себя услышали. Я их набрасывала, немножечко накидывала. Вот. особо я о них если, если кто услышал, кто услышал, то тот услышим, Кому надо, тот тому надо. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам за то, что вы посмотрели. Давайте дальше. Давайте дальше. Если что, лайки, комментарии, там подо. Я не против. Я даже за. Поэтому я надеюсь, что у вас пройдет очень сильно благополучно ноябрь месяц. Вы все исправите. Вы все сможете. Я в вас верю. Поэтому спасибо вам. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал на второй вариант. Возвенький. Камешок. Камешок розовенький. Работа, финансы и личная жизнь в ноябре месяца. Давайте основные тенденции. В работе, в финансах, в личной жизни в ноябре. В работе. В работе. Давайте в финансах. И в личной жизни. В личной жизни. В личной. Так. Работа? О как, король мечей. Интересно, если кто задумал уволиться, либо перевестись вперед с песней, вам сопутствует удача на полной... Да, ребят дорогие мои, да здесь, кстати, если кто здесь уволился, либо под конец, либо кто-то задумывается. То есть, здесь переквалификация на какие-то вещи вперед с песней, вам тут дает добро в работе. Именно какие-то, возможно, новые доходы, новые увлечения, новые хобби способствуют вашему развитию. То есть, здесь что-то такая светлая на стриме. Здесь, в работе, я бы сказала, все прекрасно, все классно. Возможно, какие-то начальники, если вы никуда ничего не переводились и не профессию как-то меняли. Возможно, какие-то начальники вам дадут какие-то возможности. Также новые проекты, которые могут реализоваться в ноябре месяце, здесь могут очень сильно даже реализоваться и даже пойти. Поэтому этот, этот в... Этот ноябрь месяц в работе вам сопутствует удача, вам сопутствует вдохновение, если вы какая-то творческая, причем личность, очень классный. Но какие-то, возможно, просто кто-то вам подкинет какие-то идеи. Возможно, какой-то мужчина, либо какой-то начальник, либо, либо у кого-то переквалификация чисто, то есть он не хочет, я хочу на другую работу, либо как-то сменить род деятельность, то есть вперед с песней. Здесь такое у нас прослеживается. Вот, Давайте далее. Далее, далее, далее, далее. У нас все, все везде прям солнышко. Окей. Далее. О, работа классная, работа здорово. Новые проекты, новые свершения, вдохновение, Возможно, новые заработки. Возможно, вы, возможно, вы придете к какому-то новому заработку. Это тоже, кстати, тут может прослеживаться. Давайте дальше. Пятерка Пентаклей у вас финансов. Крупные финансовые потери могут сопутствовать в ноябре месяце. Сложно с финансами, возможно, не договориться. И как-то, возможно, поддержки не будет, которые, как бы, если вы рассчитывали на какую-то поддержку. Очень сложно здесь в, финансовый, в финансовом плане у вторых вариантов. Возможно, просто финансовые затраты, крупные траты. Просто. Чисто, которую по морали не особо дают, но все равно задевают. Допустим, если вы как бы... Ладно, давайте дальше. Да, возможно, некоторая отчетность, кто-то от вас потребует какой-то для себя отчетности. На что вы потратились, на что вы что-то положили, на что вы что-то купили. Здесь может вот какой-то такой прослеживаться. Но да, если у вас, допустим, свой собственный там, молодой человек присутствует в жизни, то здесь человек может вас как бы не то что потребовать, а спросить, а что у нас происходит в семейном бизнесе, семейном плане и тому подобное. Поэтому какая-то какая отчетность у человека, возможно, у человека самого, этого мужчины, появятся очень сильно большие значительные траты. То есть, ну, здесь финансовые потери, здесь они происходят. вне планово, планово. Э, если вы все распланировали, то я надеюсь, у вас этого не случится. Если случилось, то э, крепчайте, мужайтесь, дорогие мои, а что же делать? Поэтому, ну, вот здесь э, так. Но здесь сложности, которые сделать, могут сделать из вас сильного человека, причем в работе с финансами. Здесь, кстати, если кто-то кто привык с финансами распоряжаться таким образом, что за кого-то здесь платят, допустим, то здесь очень сильно какие-то могут присутствовать покупки для вас, какие-то свершения для вас, если что. Нет, здесь правда здесь какие-то кавалеры, здесь их два, здесь могут сопутствовать именно вашим каким-то потребностям, то есть что-то сделать для вас. Именно в, в финансовом плане Возможно потратиться на вашу мечту Возможно ваша мечта Стоит очень сильно значительно денег И человек вложится Здесь кстати может такое произойти Кто-то потребует где наши финансы А кто-то у вас вложится Поэтому дорогие мои Но ну, вот здесь вложения Они все равно присутствуют В, любо, в любом плане Будь то ваши хотелки Будь то какие-то поломки но финансовые траты здесь очень сильно вероятны. И причем немалые. Давайте дальше. О личной жизни. Королева Чаш. смерка Жезлов. Шестерка Пентаклей. Ой, дорогие мои, но ну здесь могут присутствовать и какие-то обманки, и какие-то недопонимания, недорассуждения. Здесь самое-самое выигрышное – это работа. В финансах и в личной жизни немножечко какие-то запарные моменты. М -м -м могу предположить, если вы пара с каким-то молодым человеком, допустим, в личной жизни, то здесь какие-то, возможно, недоразумения, какие-то охлаждения ощущений, также какая-то недосказанность, также какие-то… А вы поняли, да что ж такое? Вы поняли сначала человека так, а человек имел э, в виду иначе. То есть здесь могут как-то ваши языки, тело, жестов и движений очень сильно не совпадать. Поэтому, дорогие мои, ну, здесь больше какие-то несовпадения со вкусами и взглядами, немножечко охлаждения, отождествления и что-то вот непонятное в личной жизни может происходить. Если на нового партнера, если вы там, нового хотите, я не могу сказать, что такое счастье может промельчать но какой-то человек мелькануть в ноябре месяце очень сильно вероятно. То есть, если вы ищете какого-то своего человечка, то маякнуть э очень сильно возможно, но не навсегда. То есть вот, вот здесь какая-то личная жизнь не очень не очень в каком-то хорошем тандеме. Возможно, только потому, что вы будете либо сам человек будет немножечко в ауте, немножечко в себе, немножечко в каких-то своих страхах, в своих каких-то рассуждениях. Возможно, чистейшие предрассудки здесь кого-то очень сильно э, такое... То есть чистые предрассудки по отношению к, там, к партнеру, к нашим отношениям и тому подобное. Какие-то приятные моменты здесь могут быть, кстати, я прям сразу говорю они могут случаться. То есть личная жизнь здесь по второму варианту я вижу. совет, сове, А совет какой? Советы я вижу. А совет какой именно, по какой теме, либо по всем. Здесь могут встречаться какие-то хорошие стечения, обстоятельств с вашим молодым человеком, если он у вас есть. Если у вас нету молодого человека, также могу сказать, что какие-то приятные свидания здесь также могут происходить. Но также какие-то недоразумения, либо недопонимания здесь тоже возможны. Так, в личной жизни, давайте совет личной жизни у нас спросили. Совет для личной жизни. Разумнее подходите к вопросам. Да, дорогие мои, разумнее просто подходите к вопросам более мудро, более с позиции того, что, знаете, бывает, э, я сказала, я ушла, и закрыла, захлопнула дверь. Не в этом месяце, дорогие мои, здесь надо думать не только за себя, но и как-то, и, возможно, также за другого человека, просчитывать свои шаги и просчитывать то, что надо будет сделать в тот или иной момент, когда нахлынет немножечко грустняшкой. Поэтому, дорогие мои, здесь вот когда грустняшка, когда не знаете, что делать, лучше просчитайте как-то наперед какие-то моменты, нежели поддаваться какой-то апатии и безрассудству. Потому что здесь она очень сильно у вас может играть. Просто просчитывайте, когда, допустим, вы с человеком как-то раз, размерились и тому подобное. А что будет после, а что будет дальше? Немножечко наперед. Возможно, ваше вот это дальнейшее наперед способствует вашему м, пониманию того, что надо сделать в данный момент. Ну, то есть, если вы разругались сейчас в данный момент. А что будет, если? Ага, мы сейчас померимся, мы потом это сделаем. Какие-то немножечко планы на будущее, какие-то определенно вас могут спасать ваше, э, ваше эмоциональное положение. То есть, возможно, также займитесь делом. Кто тоже может это проигрывать, займитесь делом, работой, вкладывайте силы. Да, здесь тоже может это, кстати, проигрываться, если у кого там работа, все дела. Поэтому вот как-то так. Э -э давайте дальше. И, соответственно, у нас вот такой момент. Я надеюсь, люди, люди понимают, что как-то я, я стараюсь поподробнее все это описывать. Да, стараюсь пообъемнее, -по -по -по поподробнее. Поэтому ладненько. Спасибо вам. Ну и давайте далее. Здравствуйте, кто выбрал третий вариант основные тенденции в работе, финансах, личной жизни в ноябре. Давайте основные тенденции в работе, финансах и в личной жизни в ноябре месяце. Для вас. в работе, финансах и в личной жизни. Как интересно здесь прям даже очень сильно приятненько так в работе у нас в работе новые крупные проекты новые дела хорошая работа процветание все самое вкусненькое у вас присутствует в ноябре месяц прям классненько здорово вкусненько всякие договоры подписания все очень сильно будет здорово классно еще раз говорю ага вот она вышла Чему быть, если что-то ему не миновать? Кто-то здесь могут совершать какие-то глупости. Просчеты, глупости, подверженные каким-то страстям. Дорогие мои, в работе здесь может, им может проигрываться глупейшие ошибки, которые вы можете допустить. Поэтому просто как-то... И это глупейшие ошибки чисто, возможно, чисто ваш, либо какого-то молодого человека. Здесь могут, кстати, присутствовать. Просто глупейшие, я бы сказала, ошибки. Также недоразумение тоже может быть. Поставленность перед фактом. Возможно, у кого-то какие-то правила изменятся в работе, либо какой-то свод правил появится вдруг, вдруг. у кого-то вдруг. Здесь также, если что, кто-то может, кстати, полностью переоформиться и полностью поменять работу. Здесь на эту, это, я бы сказала, очень сильно даже указывать на часть, на часть, на часть жизнь чистого листа, именно в плане работы. Дополнительно какие-то возможности я не думаю, что выберет, если вы что-то дополнительно берете. Но здесь все равно приятная позиция, даже в отличие от вот этих положений карт. Здесь просто глупейшие какие-то ошибки может случаться. Недоразумения, ошибки. А так позиция в работе очень даже здоровская. Ладненько, приятненько, классно. Давайте дальше. В финансах. Финансы, финансы идут. Финансы потихонечку заползают в кошелек и говорят, а мы у тебя есть, а мы у тебя рядом. Согрей нас своей любовью. Дорогие мои, я вам сказала, хорошо. Возможно, какие-то, кстати, получки от каких-то мужчин. Снабжение вас какими-то, да. Ну, если кто-то, если что, на шубу может дать. Кто-то на шубу может скинеться. А если вдруг уже купили шубу, то, возможно, как-то Здесь, ну не то что проглотит, но будет неприятно, если что, если вы что-то покупите, не сказав человеку, человеку будет неприятно, если у вас такой гражданин имеется, дорогие мои, если вы что-то кому-то не скажете о своих планах, э, и это для вас, допустим, любимый человек, либо тот, которому вы доверяете, то есть человек может расстроиться, даже в каких бы отношениях вы с этим человеком ни были. Может быть, допустим, это ваш отец, там потом вы с папой живете. Вы сказали, а вот я купил это, а папа расстроился. А может быть, он хотел сам вам еще при этом помочь. Поэтому, дорогие мои, здесь немножечко вот какая-то такая важная такая канитель. Денежки будут приходить, но, возможно, у кого-то на какую-то цель идут. Тут тоже, кстати, такой вариант. Но здесь более благополучно в финансах будет происходить в ноябре месяце. Вот. Сверхтраты какие-то по вашему наитию, по вашим ощущениям, допустим, либо по вашим каким-то вот, вот на мне надо потратить кстати, могут присутствовать. И очень может, может это подкосить вашу финансовую деятельность. Но я не думаю, что вы сильно повесите нос. Как раз таки. Для некоторых просто какие-то э, финансы – это... Тут для некоторых людей не особо важно Важно, как они, как они дальше работают Это, возможно, даже кого-то закалит Поэтому с финансами здесь более-менее Прям приятненько, классно Давайте дальше а В личной жизни Туз, Пентакли дорогие мои, классно Я же говорю, классно Классно могут происходить Новые знакомства, новые пути развития новые люди здесь могут быть хорошие семейные взаимоотношения какие-то новые возможности для семьи если у вас семья протекает все гладко протекает здесь больше семейные отношения на терпении и на чувство любви возможно немножечко долго и легко то есть вы возможно также с вашим молодым человеком либо сами по себе если вы одна либо с кем-то живете допустим со своей семьей. То есть вы не жена, а просто как там мама с папой, либо наоборот с детьми. То есть очень благоприятно будет протекать ваша личная жизнь в ноябре месяц по всем фронтам. Поэтому, дорогие мои, вот здесь все классно, здорово, я очень рада. У всех все приятненько. Есть какие-то такие моменты, но они такие не особо существенные. Основной костяк здесь из положительных карт. Поэтому вот такие недоразумения только может случиться по стечению какого-то времени, либо от других людей, либо от ваших каких-то действий, поступков и особо неразумных. Поэтому, дорогие мои, вот над этим просто, если что, помните. А так здесь прям все гладко. Мирно, новых людей в своей жизни вы можете тоже повстречать. Такого сильного намека на новые отношения нету, но на какой-то новый этап жизни тут очень сильно может, кстати, быть. <как> Что вы можете встретить нового молодого человека, либо новое счастье, либо, либо какое-то счастье в своей жизни, в личной жизни э, иметь не обязательно связано там с какими-то людьми, а просто быть счастливым самой собой, даже если вы одна. Поэтому здесь хорошая личная жизнь. Возможно, вы будете посвящать э эту личную жизнь своей семье, тому, что вы делаете, возможно, каким-то новым важным проектом в жизни. Совет, какой-то совет, хорошо. Давайте совет, совет я не против совет, дерзайте, дерзайте, дорогие мои, я бы сказала дерзайте прямо здесь и прямо сейчас, чувствуете, дерзайте. Не то, что дорого, э, другого такого шанса не найдется, но здесь у кого-то, возможно, как слова, другого шанса не найдется, это некоторый толчок, чтобы вы сделали какие-то действия, поэтому, дорогие мои, да, дерзайте, Пробуйте, чувствуйте, дарите любовь, поддержку, взаимопонимание. <как> Будьте для кого-то некоторым наставником в, этой, в этом месяце. <как> Потому что да, вот не, не прожигайте жизнь. Дерзайте, делайте, вперед с песней. Вот здесь ваши эмоции, ваши фонтан эмоций, ваши какие-то заделки на будущее, ваши хотелки, они должны реализовываться прямо здесь и прямо сейчас. И это очень важно в этом месяце. Поэтому не упускайте своих шансов в жизни. Это важный месяц для вас, он благоприятный, поэтому э, не переживайте, все здесь классно, здорово и отличный. Поэтому вот, давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас выбрал четвертый вариант? Основные тенденции в работе, в финансах, а в личной жизни в ноябре месяце. Если что-то не так, пожалуйста, перейдите. тогда на другой вариант, если вы умнительный человек, допустим. Просто хочется что-то приятное послушать и тому подобное. Ну а вдруг, мало ли, <coughs> самонастройку никто не отменял. А, так, основные тенденции у вас в работе, у вашего варианта. В личной жизни. В личной жизни. Давайте и в финансах, и в финансах. Финансы тут... Фильмы-фильмы. Финансы. Самоотверженные, самоотъявленные самаритяне. Мои финансовые. Ладненько. Королева жезлов в работе. Королева жезлов в работе. Достаточно неплохо будет протекать. Что у нас здесь? Здесь. Здесь. Здесь. благополучное у кого-то. У кого-то здесь. А, как сказать-то? Покровители появятся, дорогие мои, поклонники, покровители, снабдители всякого вкусного здесь могут, кстати, в работе появиться. Интересные начальники, возможно, какие-то шурымуры. муры если кто-то кто ищет на работе шуры здесь могут появиться, если что. Также здесь теплая атмосфера, теплая обстановка на работе, какая-то она приятная сверхмеру. Возможно, какие-то даже. Ой, а ты сегодня так красиво выглядишь то есть какие-то такие похвалы. Также здесь, возможно, кстати, кто-то вас будет спонсировать, каких-то спонсоров, если у вас работа именно заключается на такой момент тут могут появиться спонсоры либо могут появиться те люди которые будут вам покровительствовать и вашему труду если вы творческая личность поэтому дорогие мои хорошая работа возможно также протекать какая-то теплая хорошая атмосфера в жизни <как> связано с работой то есть делом вы будете заняты вам это будет нравиться приносить свое же удовольствие и вы будете вот заняты делом максимально эффективно в ноябре месяце Давайте дальше. А, то есть, возможно, даже некоторые покровители, либо женщина, либо а, мужчина. Это я бы не сказала четче. все таки расклад у нас общий, но ваша харизма будет скакать быстрее вас. Дорогие мои, будете сиять, светиться, делами, делами заниматься. Давайте финансы, не давайте личную жизнь. Личную жизнь, а вот ещё, давайте личную. Личная жизнь у нас королева мечей, вот это сюда. Пятерка правосудие. <смех> так, ты упала, упала, ты упала, ты упала. А, да, а, сложности, если вы одни, сложности немного могут оказаться и постичь вас. Здесь бы я бы сказала, мои муланы <смех> самоотверженные. Сложности здесь могут в личной жизни происходить. То есть здесь могут быть недопонимания, могут быть, вы будете заняты настолько делом, что немного наличную даже жизни не хватать будет. Если это для вас выигрышно, то вперед с песней вам никто это не запрещает. Именно в ноябре месяце посвятить всю себя в работе, заботах, трудах и тому подобное. Потому что в личной жизни немножечко будет какая-то чертовщинка твориться. Возможно, какие-то переписки, романтические встречи, а, кстати, могут и откладываться, если что, но здесь, если вы с кем-то встретитесь, то это очень сильно вероятно, какие-то встречи, кстати, с кем-то, с интересным молодым человеком вас будет захватывать, также я могла бы сказать, какие-то, возможно, сексуальные уктивы, уктивы приобретете или будете такими заниматься, а -а -а, дорогие мои. Личная жизнь будет претерпевать все-таки, я бы сказала, как вы решите. То есть здесь все равно я бы сказала, то, как вы, насколько вы будете отдавать личной жизни времени и вниманию, очень будет зависеть на качество. А у кого-то надо помнить, что количество это не лучше а Лучше качество. Поэтому, если кто понял, то молодец, кто не понял, и не надо. Поэтому, дорогие мои, в личной жизни я бы не сказала, что здесь плохо. Да, здесь пятерка есть, да, здесь правосудие. Но здесь от королевы мечей, насколько вы примете какие-то решения в личной жизни, это будет очень много зависеть и играть. Возможно, вы просто отодвинете работу и на какой-то момент посвятите себя молодому человеку, первому свиданию, либо еще чему-то. Здесь тоже может такое проигрываться. Возможно, какие-то, кстати, всякие признания в личной жизни, какие-то весточки. Очень, возможно, какая-то горячая переписка у кого-то здесь будет происходить. Кто-то, если тут погрязнет в работе, это вообще тоже неплохо. То есть кто-то здесь один, допустим, не с кем особо переписываться, а пошла-ка я в работу. Это все равно положительно у вас будет играть, потому что здесь вы хозяин баре. Своей судьбы. И здесь ноябрь об этом очень сильно вам говорит. Но здесь, возможно, вкусности по отношению в любом плане с людьми, с человеком, с мужчиной, с женщиной. Какие-то вкусности. Романтика, также не исключаю романтические встречи, переписки, свидания, батлы э, словесного типа. Э, сексуальные контакты тоже тут могут происходить. И всякие интересные штучки. Поэтому прям приятненько, я бы сказала, но сколько вы посвятите себя этому времени и будет ли у вас на это время, это очень важно. То есть если, если хотите, можете в работу, у вас тут классно. Если хотите в личной жизни, может не совсем быть в каких-то вещах классно Потому что все-таки вам надо будет дозировать и личную жизнь, и какой-то заработок, и нужды То есть вам, вам будет все равно придется дозировать в личной жизни все Потому что я так чувствую, вы личность больше самоотвержены И посвящаете себя каким-то определенным делам И возможно больше вы вовлечены в процесс Вот здесь люди, они чувствуются и видно по картам всегда вовлеченность и в работе, и в личной жизни. Поэтому сколько вы будете отданы, столько примерно у вас и личной жизни, допустим, будет. Это неплохо, если вы просто забьете на нее и будете делать работу. Неплохо, правда. Давайте насчет финансов. Финансов. Финансы. Вот, финанс. Насколько... вот поработайте и пообедайте. Вот сколько поработайте, столько и пообедайте. Здесь чисто-чисто финансы зависят, либо вы так именно трудоустроены. Зависит от того, что вы, как вы качественно сделали, что вы сделали и насколько. Дорогие мои, здесь вот я бы не сказала, что финансы это фатальная штучка, что что-то будет не получаться, что-то не даваться. Это немножко я бы сказала, давайте подальше. Здесь я бы больше бы намекнула на то, сколько вы приложите сил труда, сколько вам придет заказов, сколько вам придет каких-то вещей. Здесь больше все-таки ваша инициатива и, конечно же, инициатива других людей по отношению к по... вам. И в этом будут заключены некоторые финансы. Могу предположить, здесь могут проигрываться люди, занятые своим трудом, заняты бизнесом, занятые тем, что они работают с клиентами. Больше, возможно, таких людей на этом варианте, нежели э, на каком-либо производстве. Но здесь просто зависит от вас, ваших финансы, от вашего также состояние от ваших трат куда-либо, это важно, то есть от вас, прям все здесь от вас. Также здесь, если что, какие-то финансовые неустой, неуступки могут происходить, могут кто-то и от каких-то вещей отказаться, то есть кто-то что-то не заплатить, состояние здесь. Я не исключаю здесь риск потери финансов из-за какого-то конфликта и обоюдного нежелания. То есть, если что, здесь может какие-то быть потери. Но я бы сказала, это больше вы можете это все урегулировать сами. Да, дорогие мои, урегулировать сами. Но здесь какие-то люди, которые могут быть недовольны работой, либо недовольны чем-то, они могут присутствовать. Но они не основной костяк вот этого всякого интересного. Они не первые. Дорогие мои, ваш труд, то, что вы вкладываете и как вы вкладываете, это наиболее ценно, важно в этот в ноябрь месяц. От этого будет больше зависеть ваш достаток, ваше процветание, ваша жизнь в ноябре месяце. Вот, я бы сказала так. Да, здесь больше вот такой момент, нежели какой-то пессимистический. Все равно, даже с десяткой, даже с рыцарем. То есть, вот. Поэтому, дорогие мои, но ну, здесь у кого-то, возможно, финансы плавающие, возможно, кто-то здесь просто вкладывает, либо кто-то копит и тому подобное, либо они просто уплывают и прибывают. Но здесь именно расклад основан на том, что финансы – это чисто ваше, чисто как вы потратите, и так оно и будет. То есть за всякие такие вещи берем ответственность тоже, потому что здесь она присутствует. Я это тоже не исключаю, а то сейчас все подумают, О! классный вариант, все, беру, это мое». Я не исключаю, но вот это я все равно исключить из расклада. Вот эти две карты тоже не могу, даже три. <coughs> Поэтому, а можно совет? такой? Так, какой, какой, какой, а какой, а какой, да, давно был уже, а, давно был. а давайте совет, если что, по этому варианту. Только сейчас прочитал. Здесь, обратите внимание, все в деталях. Здесь в жизни будут очень сильно важные какие-то детальные моменты. И они будут очень сильно важны. Ну, не пропускайте, не пропускайте каких-то существенных деталей. Галопом по Европам здесь не стоит, даже если вы прослушали расклад, и все здесь классно. Здесь нужно обращать внимание на какие-то определенные вещи и детали. Не пропустите, пожалуйста, их. Они могут быть положительного, они могут быть отрицательного характера, но, пожалуйста, их не пропускайте. Какие-то детали, какие-то вещи, какие-то события. Не забывайте о событиях, если, допустим, забыли о каком-то дне рождения. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Обращайте внимание на детали, это важно в этом месяце. Да, и не опускайте руки, если будет такой момент. Никогда не опускайте руки. Всегда держите э, хвост пистолетом а по ветру. Поэтому, дорогие мои, вот какой-то такой мини-совет у этого варианта. Поэтому спасибо вам! За то, что вы досмотрели до конца, желаю вам всего самого наилучшего. Если что, подписывайтесь, э, комментарии, лайки и также ставьте, пожалуйста, уведомление, чтобы присылала, что у нас есть, происходит стрим. Можете на стримы, э, если вы спонсор, задавай дополнительные вопросы по раскладу, какие-то уточняющие. Также подписывайтесь на Boosty, если вы хотите знать о картах немножечко больше, и вам все это так интересно. Подписывайтесь на Boosty, вторая ссылочка в описании под видео. Я желаю вам всего Самый лучший, и пока-пока.